Приветствую всех любителей видеоигр. А, году вар продолжается. В любом случае. Без него никак. Не значит ты на него прям подсел. Блять, слишком кинул. Самое главное, что вот он заряжается. Мне вот интересно, он сильнее кинется. Нет. Не сильнее, но он заряжен. Пока бегал из стороны в сторону, нашел тут два спуска. Естественно, мы сейчас не пойдем по сюжету. Или пойдем. Или не пойдем. Нет, сначала давайте спустимся вниз. Я все-таки хочу пойти по сюжету, не спорю Ну, зачем же тогда еще эти спуски? Я понимаю, они могут нас вернуть сюда Я это прекрасно понимаю Но... Вот, карта обновлена, Найди новый причал Слева, наверное, тоже тут своего рода причал Но все равно Смотровая башня, карта обновлена Но мы пойдем сначала сюда Как вы мне надоели... -2. Где, где, где еще, один Спасибо. Он даже подсказывает где. Чуть громковат, конечно, для меня. Так, я вижу, куда надо метать. Если бы не вот эта штука, я бы не увидел, куда надо метать. Так, ага, они опускаются, потом, наверное, обратно закручиваются, да? Раз. А вижу и третий сразу. Чуть повыше метану. Понятно, зря. И вот сундук. И все, можно строить. Отлично. Так вообще никому-то играть каждый раз? разу. Он что-то видит наверху. А, еще одно яблоко. Хорошо. Ты что-то видишь наверху, но... Ага, рубленное серебро. Так, куда я не добрался? Еще выше. Еще подальше а выше я уже О! не могу кинуть ладно он вот что-то там видит наверху вот что-то для мелкого что это такое рассказывай рисунок. так хорошо Может, карта? А... карта сокровищ монстр а, мод согнир владыка людей зверей явил сюда дабы узнать разгадал ли он секрет создания легендарной брони но нашел лишь горе и смерть, и отправляете дары в память о тех, кто умер ради славы короля гномов. Награды, редкие чары, вспламяйер, прочное это. То есть я должен где-то вот в этом месте найти, да? Метка на карте обозначает различные интересные места. Показав эти метки, можно отфильтровать по категориям. Для выбора меток нажмите Z и C. Для переключения нажимаете Tab. Ага. Так а это что? А ближе можно как-нибудь? Ага, нашел. Причал, башня. А, это странствие. А, как переключаться между метками? Z, и C. А, Для приключения между. Ага, хорошо. Так, а это что? тоже причал. А, это все причалы указывает. Хорошо. Мистические врата. Эм... Ладно, что это мы. Это карта сокровищ? Так, хорошо, карта-сокровищ, карта-сокровищ. Это еще одна игрушка, да? Да, вторая из два, вторая из девяти. Да, но мы уже имеем один минус. А, здесь я подняться не могу. Здесь есть лодка. Так, что-то за тело там. А, это... О, золотой гиро. Так, мы здесь видели лодку, можно на ней покататься. Естественно, это не очень хорошая идея, учитывая, что нам надо идти по сюжетку. Но давайте посмотрим, может быть где-то здесь есть подъем, проход туда. Вот, например, здесь, сзади, да, вот здесь вот. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Угу. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась. По-моему, я возвращаюсь обратно. Она сражалась красиво, видите, как он прям вспоминал Так, а я ч, к ведьме, да, возвращаюсь? Можно карту? Такое ощущение, как будто да это будет смешно, если это я, правда, сейчас возвращаюсь к ведьме Так, сколько это? Пару минут, наверное, займет, да? Так, куда я плыву -то? Я и вправду к ведьме плыву. Обратно. Мы уже побывали у ведьмы. Вот, кстати, вы заметили, у нее тоже есть защита. Ну что, расскажи что-нибудь интересное. Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит... Неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Хм. Одна из них была про зайца и черепаху. Когда увидим Не пора. И что было? Они решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Да, немножко это самое. Упущено, упущено. как бы сказку-то мы эту все знаем, почему черепаха победила, в каких обстоятельствах и все такое. Там зайц слишком поспешил и все такое и тому подобное. Кстати, а зачем я сюда залез? Вот у меня теперь вопрос, зачем я сюда залез, если мост в... этот внизу лифт? То есть как бы. А, все-все, я понял, зачем я сюда залез. Это прям такой круг с... событий. И иногда некоторые вещи мне сложно принять. Так, надо сейчас еще там на лифте спуститься. Посмотрим, что там. Ну что с этой стороны. Да и отметка на карте лишний не будет. А, здесь только. Лодка? А, нет, не только. Просто серебро. С уходом новые берега. Надо поискать там что-нибудь полезное. Вот, это, вот это, сейчас хорошая подсказочка. Так, трупецкий. А, стрелять или еще что-то я не могу отсюда. Понятно. Так, ну здесь что-то интересное. Видите, вот это зелененькое что-то светит. А новые берега, это я еще и не везде пришвартоваться, могу. Но поплавать остановить придется. Так, еще одна область. Мудринская бездна. Ага, хорошо. Кажется, так репут, что ему пофигу вообще. Ледники, там не ледники. вообще чихать. Просто нафиг сбивается. А мне кажется, я сюда еще ранова открыл Речально Скрытая беспрессия. область? Я скрытую область открыл. Uh, это портал. Хорошо. Это портал в одну сторону. Насколько мы все помним. Так, здесь. Ага. Uh -huh. uh -huh карта обновляется потихоньку так здесь нас скорее всего ждет что-то очень серьезно будет я предполагаю так как это скрытая зона спешить никуда нельзя а здесь только одна ага а, здесь подъем грубо говоря с двух сторон просто немножко разница хорошо это что что закопанное нашел так что там что там а серебришка хорошо то есть старые времена. При... Иди вперед. Привыкли захоронять людей с серебром, да? Хорошо. Сюжет кино, но зато скрытый территорий здравствуйте, Как бы, ну как вы хотели, как бы. Тут, если все не осмотреть, то, блять, себе. <клёх> Ты умирать, я буду быстро, потому что прокачки не будет. Сейчас, сейчас, сейчас все прочтем. Потерпи, парень. Так, сын. Новая метка. Сейчас зачитаем. Так, так, давай. Он переписывает. Все, это все исчезло. Хорошо, что он переписывает. Впереди лежат велдуинские рудники. Это великое предприятие стало возможным благодаря Андваре, искусному сыну Ивальде, сумевшему, сумевшему починить своей воле саму толщу гор. До сих пор гноми Рудокопы более всего на свете боялись случайной встречи с древними. Но гений Андвари превратил этих грозных врагов в послушное орудие нашего праведного труда. Здесь началась новая эпоха гномов. Не простых сыгрников, но истинных повелителей железа, кующих само будущее. Более, у тебя звучит интересно. Так, тут рыбка высохшая. Ну, правильно, тут он приподнялся немножко и осушил все нафиг. Прыгай. Сын, прыгаешь. Сын, давай, давай, с разбегу Оп, Молодец. Так, идем дальше. Ага, идем мы вместе. Хорошо. О, уже ползком. Чуть-чуть. Но не страшно. Неужто ты его брат? Если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. Чего, блядь? В чем дело гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в земство-нибудь. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите. Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете анвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Так, у нас есть теперь просьба, которую мы можем выполнить. Отлично. Лунда, за этими Но... ага. Можно ведь и заглянуть мимоходом. Как считаете? Ладно. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Ловлю на слове. Ты часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз. Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Блин. Нет. Как это сейчас рекомендую смотреть в так все ладно По дорогам нынче рискает двойная порция мертвых ну, сейчас сейчас такие шутки надо с конечно Может, так ладно поговорили века. мы с тобой уже много так или или эта дверь один открывается что мутит. Или люди опять и мучились кто их знает спроси кого-нибудь из них сам походим лицо отгрызать будет да Спроси, пока лицо будет отгрязать Вообще красота. Что это значит? Так, ну-ка. Эти руны означают внутри смерть. у у Это нам сюда, да, это нам, это нам сюда. Так, странная надпись. Смерть ждет вас внутри. Давайте-ка сохранимся. Перезаписать, конечно. Давайте-ка сохранимся. Откроем дверь. Если там будет реально тяжело, к сожалению... Мы загрузимся и вернемся обратно, и все. Так, это, походу, серия будет... сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Если хочешь, я лучше соберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить Гном, но без кольца. А. Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Будем. Но в смысле, я буду. Смотрите, рассказ отлично не будет помогать, да? Ну что это не в его интересах, ему главное ресурсы, там проживание, все такое. Как бы... Но сына-то он не бросит. Мы же это прекрасно понимаем, да? Он его видите, он его в принципе такой... Ну как бы, он сухой, черствый, учит самостоятельности и все такое в этом роде. Но о, как сцена. Я ничего сделать не могу. Но ну, видишь говно, галем. Там в душе Если он убьет нас, это конец. Ни Вальхал, ни Ель, вообще ничего, никогда. Он не нападает. Значит чего-то ждет. Или охраняет. А. а мама говорила, что они опасны. Значит будет на Идем. Так, если он не нападает... Значит, что-то не так. Если его мама говорила, что они опасны, значит, тоже не все так просто. Скорее всего, скорее всего, он что-то охраняет. Ну, то есть... Видите, вон ту штуку наверху. Давайте спустимся. А, надзаряженный. Хотя он заряженный же хранует. Ты че малого трогаешь? Так, там наверху еще говно. Лови. Так, сзади. Ага. Ты что охренел? Они хилятся. Они хилятся. Их страх хилит. О, вообще отличное попадание. Отлично. И еще разочек. То есть, как бы, можно, вижу, в принципе, и бросками разобраться, да? Так, еще один гном. Это не тот дном. Смотрите, вот эта штука наверху, она меня не напрягает. Она должна взорваться. По какой-либо причине. Ну, по какой-то из он. причин. Эй, я, думал, тебе я просто вижу, что кольца на нем нет. Ой. Отмазался-то как. Ешкин Кошкин. Так, нужно как-то малого туда приподнять, да, приподкинуть, ну. Ладно, давайте сломаем. Ничего не изменилось. Хорошо, зря сломал. Судя по всему, ой, зря, ой, как зря сломал Так, ну, значит, раз уж Он пошел туда То и мы сюда пойдем Ну, как бы Убьем его, если что Кто там? Так, где-то это ведьма, да? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо А, точно Думаю, Не попадет под мой топор что-то уклоняешься. Вот там и сиди кошелку Просто бросил ее там. Пусть. И где? о да ладно, она может и так его пускать. Не, ну тогда ты зря, как бы меня злишь. Ой, а ты что, это самое? Поднялась-то? Поднялась, это ты зря очень. Так, а как там это? Ага, ага. Вот так. Так, главное на яд на ее не наступать. Так, а я забыл, кстати, как использовать еще одну технику. Да я тебе руками расщеплю. Расщеплю. Хотел сказать расщеплю, почему то сказал расщеплю. Я забыл, как... Нашел. Наш... Нет, это не та техника. Подождите, а как это самое? А как это? Как еще одну технику использовать? Подождите, а на какие? А, QZ. QZ. Это Что? сильный удар ну-ка подождите а все правая кнопка мыши и левая кнопка мыши все хорошо извиняюсь я проебал вспышку но ничего страшного и чего да ладно они не сильно бьются где вторая и это все сын да Пока что извиняем. Пока что все легко и просто. Еще одна карта сокровищ. Еще одна карта сокровищ. Хорошо, хорошо. хорошо. Давайте посмотрим. А -а -а, рядом с каким-то трупом. Я отомстил за загибли родных, но эта победа обшлась мне дорого. Все, что мне осталось, я зарыл рядом с его трупом. Мы с Ингрид часто встречали рассвет на этом берегу. Глядя, как над храмом поднимается солнце. Хорошо, если встретим трупа огромного тролля... Рядом с его трупом где-то зарыто сокровище Которое надо поднять, естественно А раз уж это карта сокровищ Кстати, а я могу с помощью Сильного разряда? Не могу Это сломать Если компас стал золотым Значит цель где-то близко, внимательно смотрите В поисках подсказок на, Значит мы где-то что-то нашли Так, горит золотым О! Так, опять сейчас она, сейчас золото опять пропадет, да? Как я спущусь. О, рубленный серебро 3000. <свист> Нифига себе. Надо запомнить, что если компас горит золотишком, то где-то что-то здесь есть. Да, где-то здесь что-то есть. Вижу там еще что-то. Здесь ничего, здесь ничего. Так, вижу знак, который надо будет надломить. Нам скорее всего наверх, предположительно. Так. Одна из трех. Блин, чуть-чуть не докинул. Что там? Переставай гореть. Там что-то есть. Тут что-то явно есть. Где-то что-то есть Что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, Вон он, наш босс Давай-ка откроем дверь Выходи к нам, братишка Кольцо руке Приделанный к душе еду Ну, мы узнали, что случилось с Сандварем Можем вернуться к Броклу Драться не нужно, да? Нет драться нужно. <смех> что ты вот, отлично. Так. Да, да, да. ща подожди. Мы тебя сейчас раскулачим. Подожди пару минут. Мы к тебе еще придем. Так, мне нужно еще. Уступлю. Ты, ты что мне так Так, раз, два, три. И сильный? Нет, где мы сильны Так, ладно. А ну-ка. Ага, раз, два, три и взял мне комбус и сбил. А, я понял. Да, да, да, где эта тварь? Да подожди-то. Она их хилит. Вот, видите, видите, видите, видите. Подхилил. Так, ладно. А что-то вас многовато становится здесь на один квадратный метр? Где ты летаешь, что Ладно, понятно, их нету. Тихо-тихо-тихо, я сейчас разозлюсь, блядь. Я сейчас, сука, разозлюсь, блядь, я сказал. Тварь-збаная. Тварь. Сука, нет у меня, блядь, злища, тварь-збаная, блядь. Сука, чель-збаная. Суки разозлили ты меня, блядь, дай боже на. Да я, блядь, гневен на. Да я, да умерился наконец. Где это твои? А, а? Мало уж ты не тронул. Наконец, блядь, я с вами сейчас справлюсь, блядь, совсем. Я буду чаще, скажи. Извини, я вообще забыл, чтобы ты стрелял Вообще было как-то не до тебя Мне проще как-то было самому со всем этим говном разбираться Так, к сожалению, я очень... Так, подождите, а у меня уже золото это сошла. Я уже типа все, что надо, забрал, да? Просто я... Понимаю, что в принципе Я помню, что с ним драться не так и важно Давайте сюда запрыгнем. Я здесь еще не был, вроде. Бы. Или был. Подождите. А, нет, еще не был. Давайте пробежимся здесь. Так, а это что? А, это мы здесь были, это мы здесь были. А, спустимся сюда. Здесь несколько подъемов. Хорошо. Буду знать. Блин, так время быстро летит Но мы пока что еще, наверное, эта серия будет одна из длинных Потому что, ну, как минимум Сначала нужно вот с этим говном разобраться Как минимум А чтобы к нему попасть, надо Надо к нему залезть Мы будем с ним драться? Будем! Я его на щи порву. Ну, постараюсь, по крайней мере Я сохранюсь, конечно, сначала А, я только один из трех знаков разрушил, чтобы на дверь открыть Хорошо Так, второй, да? Подождите, это все знаки, да, я раскрыл? О, так даже лучше. Я молодец, все заранее сделал. Как Вижу ворона. Будь силен, Атрей. Соберись, ищи слабое место. Понял. Бля, не попал по птичке. Так, надо будет сохраниться. Он меня, скорее всего, не один раз ты убьет, скорее всего. Он сказал там про слабые места и все такое. Ну, как бы тут без вариантов. Все, сохранились. Фух, ну... Говно. Бать идет. Спокойно, без резких движений. Вперед! Так, от него отскакивает. Ага, скорее всего... Слабое место. Да, я так и думаю. Это можно использовать! Так, а что из него вылетает? Я готов. У -у. Ага. Ага. Иду, иду, иду, иду, иду, иду. Отлично. Блин, ну пока что легко. Раз, два, три, двойной. Ногой! ногой, еще. Бля. Не дал мне все-таки. Но жизни у меня, кстати, немного, к сожалению. Так. ай ай ай ай ай Да, жизни у меня было не так много. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, это всего минуты, Это просто тест. Это, скажем так, проба. Бред какой Разве можно убить Подожди, какой я же сохранился. Подожди, Тебе ладно, если я, я ближе сюда... Ищи слабое место. Ой. Я вот не понял, я убил птичку я должен был его убить. так сейчас у меня full хп я могу подзарядить жизни потому что я забыл про это ну как бы про способности все такое теперь мы знаем его слабое место плюс пишет некуда все поехали так ладно запись я уже на паузу ставлю Ой, Спокойно. запись это самое. из резких движений давай включай свою эту самую запускать ой, -ой, -ой. Да, блять, я промахнулся. Топор. Отлично. Так, сейчас. Два. Два ногой. Два. Два ногой. Ладно, не дал мне второй ногой сделать. Но зато это было быстро. Берегись, Ай! Ни хрена себе! Что? Что? Это было? Почему он так? Быстро столько хп потерял Разве можно убить будь силен от соберись ищи слабое место вот сейчас я точно Ой. убил птичку но меня не засчитали значит Ой, не ворон что? подождите я не пол какого хрена так было сейчас а, -а, а я кажется понял я сам Похуй, себя подорвал или он себя пожени. подорвал поэтому в принципе хоть иди сюда значит Да, блять, я же должен был попасть. Ладно, понятно. Давай, опять свой огонь. Так, поехали. Кстати, не так много урона я ему так наношу. Но это все же лучше, чем это самое. Сейчас он это опять по земле ударит, да? Так, иди сюда, иди сюда, говно. Конечно, тут подкастку спасибо. Промахнулся. Попал, отлично. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тих. Он идет, Отпула, отбрел! Отпула, отбрел! Угу. Угу, Отпула, Отлично, отлично. Идем, идем, идем, идем, идем к нему. А, стоп, он все побеждем просто и все. Ладно, я промахнулся, опять промахнулся. Даже не ну, конечно, что вы там побеждать? Ну, нафига себе. Спасибо, отец. Посмотрим, это ли кольцо алхимика? Хорошо. Так, поехали. Это э, серебро, это мягкая сюрвальде. Uh, редкий предмет. Чары, повышение сопротивления огня на 50%. Суммируется до 80%. процентов Красота. Uh, эпический предмет. зеленый кольцо, который был Охим. другом О, Возможно, брок меня Его убил душиед. Надо отнести это броку. Да, да. Скажем так, миссия про помощь броку. Ну, как бы, все логично, да, как бы. Всё правильно, я считаю. Кстати, а вот это вот надо бы взорвать, чтобы я на это не наткнулся, к сожалению, сам. Зная меня, я могу на это наткнуться просто. Ну, правда, зная меня, я реально наткнусь и, типа, это самое. Просто огребу. Вот и все. Так, тут еще сундук есть. Открываем. Блять, у него даже силёнок такой еще никого-то не хватало открыть. Блаба атака. Позволяющий отбрасывать врагов. Ух, ты их Так, касание хель. А, ну, кстати, я вот эту возьму. Ладно, это потом. Это с этим мы потом разберемся. Плю, них, начнет, посмотри, как это выглядит. класс Выглядит ничего так. Так. Э -э, единственный путь вернуться это этот путь. Все хорошо. А, ну это место, куда только малой может залезть. Хорошо. Сын. Полез. Сейчас мы подойдем, когда к Броку, уже будем заканчивать. Как раз. Спускаешь? Отлично. Сын, цепь. Ты что, тупой, блядь? Долго ты думал? Он такой думает, хм, а стоит ли ему помогать? Может он сам как-нибудь залезть? Ну ладно. Что это значит? Ладно. Ладно, так. Эти руны начертаны в торопях. Написано и Гимстейни. Не знаю, что это. Синий спросим <связь> а Теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Логично, он прав. <связь> как никогда прав. О, сейчас будут прекрасные покатушки. Поехали. Э? Поехали. Уии! Вот и уи, блядь. Так, ладно. Ууу. Вот это неожиданный колодец. Да, вообще пуля, блядь. Тихо, тихо, тихо. Не успел. Опор мой верни, падла. Он, кстати, подхиливается все это время. Ой, промахнулся. Бля, ты меня занимал? Вот и все. Так, ты. Падла. Да подожди, сейчас он тебя бля... все и будет быстрее. Так, ладно, понятно, хорошо. Прости, Берегись, да, мне пока плевать. Да, тихо, Я тихо, такой. тихо. Ох, наконец. Вот это, то есть, то есть их, их, в принципе, достаточно оглушить, чтобы из них вылезла Лука. эта хрень давай соберись как понять ну как он же хорошо справился весьма он и подсказки давал и от самое, и стрелял хорошо Но я буду знать что их достаточно в принципе оглушить чтобы они были вылезали мало, зацепишься за меня спасибо правильное решение так он отразил так ладно хорошо получается и думал это тебе поможет то есть то что у тебя есть щит тебя это спасет вообще такая тупая надежда была такая тупая надежда Ой, мне аж даже и жалко стало спасет какой-то щит вот будь бы ты каким-нибудь капитаном Америки, тогда бы -то, да. А тут что это такое? Ну, ничего. А Теперь понятно, почему я не мог этот цепь спустить, чтобы я не мог пройти дальше. Вот и все. Практически закончили эту эту часть игры, эту часть миссии. Так, ну Малой и сам да прыгнет, видишь, обратно который специально не подобрал. Ну что, иду тебя расстраивать. Что хер. Вы нашли? Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеет, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой, мионифракси. Че, редкий предмет, рука эти для топора, очень малый шанс получить. Не надо попадать. Не надо попадать. Не надо попадать. Не надо попадать. Не Гномы так умеют? А то. Гномы и волшебные камни это как мухи и свиная жопа. Сейчас уже легорим. Э, Что-то уже не так интересно. Но, в принципе, все. Работе. А, ну лучше, я ничего не могу. Но он может мне сделать еще более крутую рукоять. Очень маленький шанс получить защитный барьер, поглощающий урон вражеских атак при успешном ударе топором. Это улучшить. А, это улучшить. Но на мне одета, что высокий шанс получить дар силы. Вот это покруче, конечно. Можно. Ну, так вот удачу убирает, конечно, обидно. Но заместо удачи здесь защита. Ладно. Тогда не мешайте. Да кто тебе мешает-то сам, сам, блядь? падла сам лезет да, одна из таких будет длинненьких серий, мы вернемся к началу к месту, да, как бы по помощь зеленому но, в принципе, мне понравилось то есть игра мало того, что развлекает, так еще Сюда. и добавляет мне новых сражений с новыми монстрами да еще эти бонусы нашел А еще самое главное то Что я могу сделать так Ничего. ничего себе, это наверное ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути. Да, да, помню. Так, это что за путь? Прыгаем. Правда? Так, подождите, я наверное зря да с пути сошел. Подождите, что я делаю? Это мысль. Сейчас хуяк мертв. Вас предупреждали, что с тропы сходить нельзя. Возврат контрольной точки. Ладно. Стоп, а тут сначала не было этой двери. Пойдем дальше. А мы куда меня сейчас это приведет? Теперь понятно, почему нельзя с тропы сходить. А я что, я просто по кругу бегаю? Охеренно. Мне нравится. Не сказать, что я прям очень удивлен, что мы просто умерли. Но... Попробовать стоило посмотреть что-то. Кратос бы никогда бы так не поступил, но... Я не Кратос. Все, а на этом все. Сейчас дайте-ка на фоне. А, он же входит сразу в портал. Да. Хотел сказать, на фоне портала сейчас будем заканчивать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзора. Всем спасибо, всем пока-пока.